Друзья, всех приветствую! Вы попали на канал Кигаи. Я сегодня сижу в очке, как, в принципе, все мы после недавней просадки. Линзы-то стали дорогие, подорожали. Продал, значит, последние линзы, чтобы докупить на просадочке. Линзы, кстати, это была моя самая лучшая инвестиция, в отличие от криптовалют. Ох, ладно. Сегодня на позитивчике. Давайте приступать. К обзору криптовалютного рынка Что у нас здесь происходит? Биткоин у нас продампился до значения 30 тысяч долларов То есть до глобальной поддержки Давайте посмотрим на эту ситуацию шире Немножко отдалимся, откроем недельный таймфрейм Мы по-прежнему находимся в диапазоне от 30 до 60 тысяч И сейчас мы спустились до глобальной поддержки в районе уровня 30 тысяч То есть мы ходим в консолидации от уровня к уровню По сути мы просто им на одном месте Судя по тому, что я вижу... А именно какого-то сильного откупа от этого уровня нет Вполне вероятно, что какое-то время мы здесь поддерживаемся в консолидации И возможно даже уйдем ниже после этой консолидации То здесь будет образовываться определенный диапазон на уровне 30 тысяч Вот здесь вот И вполне вероятно, что мы... После этого диапазона совершим вот такое вот движение примерно до уровня 28 тысяч, а потом пойдем на повышение. На общей капитализации криптовалютного рынка мы с вами отмечали значение 1 и 200 триллионов. То есть это цель цены в случае падения. Обратите внимание, что цена у нас... В принципе, повторяет график биткоина, то есть, от глобального максимума мы здесь пробили глобальный максимум и ушли на понижение. Только на биткоине мы уже подошли к глобальной поддержке, а на капитализации мы только подходим к этой глобальной поддержке. То есть мы еще можем немножко пониже на общей капитализации спуститься. Вот примерно вот сюда, вот. По процентному соотношению падение биткоина равняется падению капитализации. То есть, я здесь сравниваю это падение. Это у нас 50%. 5% и на капитализации с глобального максимума это у нас падение в 51, опять-таки 55%. То есть по процентному падению они как бы равны. И поскольку капитализация может уйти еще ниже, то есть давайте посмотрим конкретно насколько это у нас падение примерно на 60%. Биткоин, следовательно, тоже может спуститься на 60% вслед за капитализацией То есть до значения 27-28 тысяч Я напоминаю, что это у нас от 40 до 30 тысяч А именно даже от 30 в текущей ситуации до 20 тысяч Это прямо идеальное место для покупки Давайте вспомним наш график Fibonacci То есть здесь у нас золотое сечение Fibonacci Я нарисовал определенные зоны желто оранжево красная. А желтая зона. Когда цена пробивает желтую зону, эта желтая зона становится крайне сильным уровнем поддержки и цена никогда не уходит ниже желтой зоны. Далее в оранжевой зоне происходит длительная консолидация и подготовка к финальной волне роста. А соответственно красная зона это та самая финальная волна роста перед медвежьим рынком. На данный момент текущая метрика, которую я рассматриваю, актуальна для всех бычьих и медвежьих рынков. На биткоине То есть сейчас мы находимся в оранжевой зоне А если даже точнее быть, то уже практически в желтой зоне Это идеальное место для накопления и для покупок Следовательно, я очень сильно рад тому, что рынок нам дает То есть он дает нам очень хорошие, невероятные возможности для покупки Это крайне выгодные точки входа Соответственно, что нужно делать? Покупать по скидкам Я такой радостный только потому, что рынок нам дает очень хорошие скидки Хочу напомнить, что биткоин хранили здесь Биткоин хранили здесь и биткоин хранились здесь. Но по факту мы... Находимся в бесконечном бычьем рынке, то есть рынок у нас постоянно растущий. Вопрос только в коррекциях. На рынке присутствуют коррекции, которые служат подготовкой перед ростом. Соответственно, чем больше э, история у актива, тем длительнее будут коррекции. То есть, у нас по структуре вот такая вот бесконечная прогрессия. Волны роста, волны коррекции, волны роста. И, соответственно, эти волны роста и волны коррекции с каждым разом становятся все более и более масштабнее. То есть, э, когда-нибудь наступит тот момент, когда на биткоине произойдет коррекция, которая будет в 2-3 раза. Дольше, чем предыдущие коррекции. Но э, не думаю, что это произойдет сейчас, поскольку у меня также есть свое видение и своя модель э, рынка. Я считаю, что мы находимся а В третьей расширенной волне роста То есть у нас будет еще четвертая волна и пятая волна И только после пятой волны будет уже масштабная коррекция Кстати, у меня для вас есть еще один индикатор А Если вы в комментариях видите негатив по типу того, что Биткоин скам, куда ты загоняешь людей, это все в воздух, это ничего не стоит Я выхожу продавать свои криптовалюты и так далее знаете, что скоро начнется рост А Подобная ситуация, когда в комментариях начинался негатив это у нас было летом 21 года Когда биткоин у нас пробивал уровень 30 тысяч То есть долго бился об уровень 30 тысяч Потом происходило пробитие Люди там негодовали Я топил за рост, а люди говорили, что будет падение И, соответственно, когда на рынке максимальный страх Рынок совершает импульсное движение вверх И идет дальше на повышение Без тех лишних пассажиров, которые орали за падение Люди, которые пишут негатив в плане рыночной ситуации Это люди, которые просто пришли быстренько получить прибыль То есть они зашли, неважно где, без стратегии без риск менеджмента просто зашли Где-нибудь на хая Потом биткоин немножко спустился Они уже орут, им становится страшно И через три месяца им уже платить кредиты И в итоге не подают себе в убыток Они, получается, игнорируют все то, что я им говорил То есть те советы, которые я давал А я давал такие советы, что Нельзя, во-первых, покупать Если у вас есть кредиты и долги а У вас должна быть четкая стратегия То есть стратегия Инвестирование или торговли И вы должны соблюдать риск менеджмент То есть грамотно управлять своим капиталом Я сейчас приведу вам пример Кстати от торговли, от показа своей торговли Я отказался еще в прошлом году, чтобы вас не провоцировать на эту торговлю Поскольку я знаю, что в трейдинге зарабатывают только единицы Это крайне сложный психологический труд Есть гораздо более прибыльные и легкие источники дохода, чем трейдинг А вот ходал на споте, то есть инвестирование в криптовалюту как перспективный актив Вот это нужно делать То есть что лично я сейчас делаю я показываю то, что я сейчас делаю Я накапливаю постепенно криптовалюту Перспективную криптовалюту Ту криптовалюту, которую считают перспективной Я постепенно, каждый день откупаю все просадочки Первая ошибка, которую совершают люди Они а, без диверсификации просто вкладываются в какой-либо альткоин всей котлетой То есть они не распределяют свои средства Смотрите, вот вы меня спрашиваете Откуда у меня каждый день 100 долларов для инвестирования Я вам открою секрет, что прибыльный зависит не от вашего депозита, не от ваших денег, а от того, как грам... насколько грамотно вы управляете своим капиталом и какое процентное соотношение вы используете. То есть, если человек вложит, допустим, 100 долларов или 1 миллион долларов на хай, а потом продаст себя в убыток, то и один, и второй потеряют по 70%. Только один потеряет 70 долларов, а другой, естественно, а 700 тысяч долларов. Поэтому большой депозит от ошибок вас не сбережет. Наоборот, с помощью маленького депозита вы можете быть более гибкими, и маленький депозит – а с помощью маленького депозита вы можете обучаться, постепенно практиковаться и быть в рынке. Итак, смотрите, перейдем к вопросу о 100 долларов в день. Во-первых, у меня изначально есть капитал, который я использую. Я всегда держу в стейблах более 50%. Всегда. Во-вторых, давайте представим, что этого капитала у меня вдруг не осталось. Но я все равно буду покупать по 100 долларов каждый день, поскольку я откладываю от своего дохода там 10-15% от естественно моего дохода откладываю 10-15 процентов для инвестирования в криптовалюты соответственно если по проекту я инвестирую 100 долларов каждый день то я откладываю примерно 3000 долларов вы можете полностью повторять мои действия только меньшей суммой меняется только сумма процентное соотношение остается то есть вы к примеру можете заходить на 10 долларов каждый день соответственно 10 долларов по 30 каждый месяц вы выделяете 300 долларов для инвестирования каждый день следовательно если это 15 процентов 300 долларов то у вас должен быть доход для инвестирования каждый день от 2000 долларов. Но только если вы откладываете 15%, вы также можете откладывать 30% для инвестирования в криптовалюту. И, следовательно... При откладывании 30% вам понадобится минимальный доход от 1000 долларов, то есть в два раза меньше. А если же вы откладываете 50%, то вам хватит и дохода в 600 долларов. Ну, естественно, для этого нужно очень сильно поэкономить. Получается, что количество денег совершенно не важно. Важно процентное соотношение, которое вы используете. Плюс ко всему, естественно, мы вложенные средства распределяем по разным активам, проявляя диверсификацию. И там тоже присутствует процентное соотношение. То есть какие-то активы упадут, какие-то активы вырастут со временем. И в итоге мы получим прибыль. Я все свои Покупки публикую, я вам обозначаю зоны, где я покупаю. Я не покупаю на хаях, я отговариваю от покупки на хаях. Я покупаю только там, где у меня цели, и продавать я буду только там, где у меня стоят цели. У меня есть своя собственная стратегия, которой я придерживаюсь. Поэтому мне не важно что рынок падает. На меня, для меня это наоборот намного лучше и выгоднее, поскольку я могу купить по более выгодным ценам и накопить больше объема, чтобы в будущем на постоянно растущем рынке поймать импульс вверх. Ходлить криптовалюту, во-первых, намного безопаснее, во-вторых, намного выгоднее. И в-третьих, намного проще, чем просто торговать на фьючерсах. Вас там бы к фигам на этой криптовалюте. Здесь бреют только так. А получается, что вы покупаете монеты, количество монет остается у вас неизменно, меняется только цена. То есть здесь вы купили, допустим, один биткоин, цена спустилась. У вас остается один биткоин, здесь вы можете прикупить еще и у вас будет два биткоина Цена э, поднимется и у вас также будет два биткоина, но вы уже сможете зафиксировать это по э, более высшей цене и получить прибыль То есть количество монет остается неизменным и колебания цены нас совершенно не должны волновать Наоборот, если цена падает, это нам в радость, поскольку мы можем выгоднее закупить и накопить больше объема, как я уже сказал Итак, что сегодня я куплю по проекту? На самом деле я думал между биткоином и луной Посмотрите просто на Луну, это шикарная ситуация. Чуть позже я объясню, почему она шикарная. Но все-таки я решил купить биткоин, поскольку мы находимся на глобальной поддержке. И биткоин это более надежный актив, нежели луна. Итак, биткоин, биткоин, USDT, маркет, 100 долларов, купить. Подтвердить. Мы купили биткоин и вот мой портфель без учета тех активов, которые я недавно купил. Без учета новых транзакций. Минус 26% или минус 3500 Долларов Это просто цифра Я не зафиксировал убыток Поэтому убытка у меня нет Я просто ходлю, просто жду Количество монет у меня остается неизменно. То есть я не переживаю по этому поводу И меня вот эта вот красная штука совершенно не волнует Наоборот, я проект веду 4 месяца Если цена еще 2-3 месяца или даже больше Постоит в падении, в консолидации там где-то внизу то я смогу накопить больше объема и спустить мои средние цены покупки То есть моя средняя цена потихоньку спускается все ниже и ниже с каждой покупкой А покупаю я, соответственно, каждый день Если вы не верите в криптовалюту, если вы не верите в перспективу Пожалуйста, продавайте в убыток себе, а я у вас куплю Если вы хотите подорговать, можете собрать себе новый портфель То есть новый депозит себе внести, чтобы уже конкретно торговать на фьючерсах И потом сравните, где вы больше получите На споте и на фьючерсах Итак, что касается луны Луна у нас продампилась с глобального максимума на целых 75%. Это шикарное место для покупки. Моя средняя цена находится на значении 50%. Но луну я пока что не покупаю, я коплю биткоин, поскольку он находится на глобальной поддержке. Почему луна перспективная? Поскольку мы здесь увидели значительное падение вниз на примерно 80%. Стейблкоин а UST у нас также упал. Давайте посмотрим. Стейблкоин UST. Продамплс у нас также вниз. Стейблкоин у нас должен стоить ровно 1 доллар, а цена на coin упала. Но мы такую ситуацию уже видели. А именно USDN. USD. То есть стабилкоин USDN также у нас какое-то время падал, а потом он восстановился. То есть стабилкоины также имеют волатильность, они могут опускаться. И подниматься. В этом ничего страшного нет. Я считаю, что UST восстановится и Луна тоже восстановится. Эфириум. Эфириум я хочу взять на значение 2000 долларов, если он туда дойдет. Будем надеяться, что дойдет. Здесь находится сильная область поддержки. Пока что цена не выглядит э, слишком уж выгодной. Солана опустилась у нас до трендовой линии поддержки. То есть до значения примерно 60. Напоминаю, что я Солану ждал в районе 50 при негативном сценарии. А есть вероятность, что он туда еще опустится, но это также хорошая точка входа. Давайте посмотрим на просадку. Это у нас просадка с глобального максимума. На 73%. Вполне неплохо. А вакс я ждал в районе 40 долларов. Туда цена и спустилась. Сейчас немножко отскочила до 47. Но тем не менее это неплохая точка для покупки. А в конце я подведу итоги. Какие криптовалюты я считаю наиболее выгодными для покупки в данный момент времени. НИР по сути осталось стоять на одном месте. Здесь ничего не изменилось. То есть НИР выглядит сильно, но невыгодно. Атом у нас продолжает падение до значения 10. Напоминаю, что здесь был восходящий тренд. Цена пробила трендовую линию поддержки. Потенциал при пробитии трендовой поддержки это предыдущий минимум тренда. Плюс ко всему здесь образовалась фигура «двойная вершина» с потенциалом до 10. И мы практически отработали потенциал до 10, дошли до 12. Я лично покупаю диапазон от значения 15 до значения 10. Вот это моя зона покупки на Атоме в данный момент. Элронт, по сути, здесь ничего не изменилось. Дальше идем. Лайткоин. Пробили мы трендовую линию поддержки, давайте посмотрим на картину пошире, выделю область поддержки 75, мы дошли до этой области поддержки, немного потолще сделаю, чтобы было видно Лайткоин нас спустился на 80%, это однозначно хорошая точка входа Дот спустился до значения 10, до следующего уровня поддержки, о котором мы с вами говорили Сейчас она находится на значении 11, это прекрасная точка входа для покупки Это у нас просадка на 80% Напоминаю, что покупать нужно частями и постепенно Не надо вкладываться на всю котлету в какой-либо альткоин Это совершенно глупое решение Ада кардана, на самом деле аду я сейчас жду немножко пониже А сейчас покупать я ее не хочу Трон у нас также выглядит довольно сильно То есть мы были в диапазоне треугольника, пробили трендовую линию сопротивления И по-прежнему стоим на этой трендовой линии сопротивления Даже с учетом дампа биткоина то есть трон выглядит сильно. Чилис у нас движется в нисходящем тренде. Давайте посмотрим, что это за просадка. Это просадка на 84%. Точка входа довольно привлекательная. XRP, по сути, здесь ничего не изменилось. Стоим на одном месте на области поддержки. Dash. На Dash мы дошли до трендовой линии поддержки. В данном месте это значение 75. А здесь на уровне 65-60... Давайте я выделю эту зону Вот в данном месте находится сильный уровень поддержки В принципе цена до него дошла и отскочила Обратите внимание, как цена реагировала на этот уровень То есть в этом диапазоне хорошая точка для набора Dash Dash у нас находится в просадке уже на 95-96% Это крайне-крайне выгодная точка входа Компоунт у нас пошел дальше, просадка уже 91% Тоже хорошая точка для набора Filecoin дошел до тренда в линии поддержки и до уровня 10, который мы отмечали. Просадка 95 процентов. А о двух уровней поддержки крайне выгодная криптовалюта. ICP у нас потихонечку спускается, я его потихонечку накапливаю. One inch находится по-прежнему в диапазоне на значение 1.0. Круглый, сильный, хороший психологический уровень. Йота просадка 95%. Технология очень хорошая. На долгосрок Йоту самое то брать. Особенно в данном месте. Ну и Туннкоин. тонкоин у нас выглядит сильно. Но цена недалеко ушла от средней цены покупки. Здесь можно не спеша накапливать. Но с учетом того, что цена может спуститься еще немножко пониже. Итак, давайте я выделю наиболее выгодные криптовалюты, которые я покупаю на данный момент. Во-первых, это криптовалюта Луна. Далее это Дот. Полка Дот. Естественно, Dash, о котором мы уже говорили Filecoin, ICP и Йота. Из тех активов, которые я держу, эти смотрятся наиболее выгодно Также давайте рассмотрим DXI, то есть индекс доллара Недавно я делал пост в Телеграме, ссылочка находится в описании, смотрите То есть в тот момент, когда индекс доллара подходил к значению 103% к уровню сопротивления, цена от него отскакивала и соответственно на биткоине и на других активах происходил сумасшедший рост. А цифра 1, смотрите, это у нас какое число? 2 января 2017 года индекс отскочил и цена на биткоин взлетела вверх. А далее 2 марта 2020 года индекс отскочил от уровня 103 и цена на биткоине взлетела вверх. Теперь по цифре 3 индекс долларов вновь подошел к этой отметке, то есть к значению 103. Соответственно здесь есть вероятность отскока. А если у нас на DXI будет отскок, то по истории мы видим, что биткоин может в этот момент взорваться. Но это у нас месячный таймфрейм и хочу обратить внимание, что на индексе доллара предыдущий месяц закрылся крайне уверенно образовалась уверенная бычья свеча практически без теней. По инерции цена может пробить уровень 103 и направиться далее на повышение. В таком случае с ростом нам придется подождать несколько месяцев. Если же цена отскочит сразу, то рост начнется в ближайшее время. Но судя по тому, что я вижу, есть большая вероятность того, что мы еще несколько месяцев постоим в консолидации или попадаем на криптовалюте. В телеграме я публикую все свои покупки и буду публиковать все свои будущие продажи. Ссылочка будет в описании. На этом наше видео будет к концу, пишите в комментариях ваше мнение насчет биткоина, свалимся ли мы на 20 тысяч или все-таки отскочим от 30 тысяч. Я считаю, что мы можем упуститься на 28 тысяч. Напишите в комментариях свое мнение. Ставьте это видео палец вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.